Всем привет! С вами Ксю. Сегодня я вам расскажу, как проходит мое утро. Если честно, я ленивая и очень люблю поспать. Разбудить меня невозможно. Будильник со мной не справляется. Он может орать сколько угодно. Я его просто выкидываю и продолжаю спать. Потом меня будет мама, но я сплю дальше. Папа тоже меня разбудить не может. Ведь мне снится такой классный сон. Ну не хочу, давай. Даже когда меня поливают водой, я прячусь под одеяло и продолжаю спать. Но солнышко спать не дает. И я встаю. Зарядку сегодня делать не хочу. Иду в ванную. Встаю на весы. Плюс 1 килограмм. Я расту. Затем приступаю к утренним процедурам. Я чищу зубы и умываюсь. От этого, наконец, просыпаюсь. После я иду в душ. Холодную воду не люблю. И горячую тоже. Тепленькая в самый раз. Мой голову. Шампунька вкусно пахнет. После душа я приложу в порядок волос. Они у меня немного бьются, поэтому сильно путаются. Жаль, что средство для легкого расчесывания закончилось. Придется обойтись без него. Теперь я два часа выбираю, что одеть. И, наконец-то, одеваюсь. Пока мама готовит мне завтрак, я проверяю свои соцсети. Сегодня на завтрак овсяная каша. Не люблю, когда она такая густая и пресная. Меня спасет варенье! Мама говорит, что овсянка полезная. Но с клубничным вареньем она еще и вкусная! Пока кушаю, продолжаю ладить в интернете. Очень много сообщений. Просто не успеваю ответить на все. После завтрака присаживаюсь за ноутбук и приступаю к учебе. Учиться я правда не очень люблю. Но это нужно. Сейчас по расписанию окружающий мир. Ну он хотя бы интересный. Вот так проходит мое утро. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Пока-пока.